Если подумать, что делает тебя тобой. Это «Мир до жизни», где новые души обретают характеры перед отправкой на Землю. Наставники вроде меня помогают им раскрыть таланты. Только вот... Я здесь по ошибке. Казалось, сегодня лучший день в моей жизни. Ждем к шести в семь начала концерта. Есть! Взяли в джаз Band Дироте Уильямс, представляешь? Ты надоела, что ли? О, простите. В общем, про землю мне все уже понятно. И она даром не нужна. Ломать распорядок, налаженный быт, я парю в тумане, судуку разгадываю. Ну а как же радости жизни? Каждый из тысячи моих наставников меня ненавидит. И мать Тереза. Я сострадаю всем и каждому. Кроме тебя, тебя не люблю. И соперник. Ты не пуп вселенной. Мир не вертится вокруг двадцать два. Мария Антуанетта. Никто не сладит с тобой. Никто. Знаешь, от чего ты отказываешься? От той же пиццы. Не пахнет. Ни вкуса. Ничего. Более тоже. Видишь? Да понял я, хватит. Недолг наш век. Жизнь быстротечна. Будь самим собой. Живым, гениальным собой. Я здесь не весть сколько веков. Не представляю, ради чего мне бы вдруг захотелось жить. И тут являешься ты. Ты влюбленный в жизнь. Я должна понять, увидеть. Это это? Не волнуйся, все нормально. Душу здесь не раздавить. Для этого есть земная жизнь. Ну, как первый день в школе? Ну как, как, никак. Сойдет. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Тоже заметили. Хм, а да, даже да. что-то не то. Будем выяснять, в чем дело. При поддержке мужа. Сигнальный кашель. А -а -а -а! Да! Гарри, гарри, Ох ты, смотрит на нас. Что сказала? Что? Ой, извините, сэр, никто не слушал. Носки не убрали? Не опустили стульчак? Что? Что ей нужно от нас? Сигналим дальше. А, Райли, как дела в школе? Скажи <связывая> всегда в тему. И вот на это мы променяли бразильского пилота. как в школе, отстаньте. Наша задача, чтобы все было... Тихо, спокойно. Райли, ты не заболела? О, <гас> сэр, она глаза закатывает. Ладно, демонстрация силы. Кулаком по столу хотелось бы. Нет, только не это. Райли, это что за неуважительный тон? О, кому-то наш дом не нравится. Стоп, стоп, стоп, Тихо что вы прицепились? Нормально все. Высокие уровни дерзости. Так, багровеем лицом. Вывезли лоб. Ты очень удивляешь нас своим сегодняшним поведением. Все, напросился папаша. Да, ну и, ну и. Полная готовность. Снять нервы с предохранителя. Отцовские нервы на взводе. Достали меня. Огонь. Так, марш в комнату. Враг бежит. Враг побежден. Браво, джентльмены. Дело шло к катастрофе. Ну, в общем, катастрофа. Улетай со мной в небеса любви. Так, друзья, не забывайте, что мы здесь ищем. И не верьте ни одной живой душе. Ой, кто там плачет? Сладкий, где твои взрослые? Эй, кто оставил? Что? Серьезно? Неплохо. Вы можете нам пригодиться. Давайте по порядку. Меня зовут Раев. Между нашими землями с незапамятных времен идет война. Людям никак не прийти к согласию. Дочь моя, я верю, что наши народы могли бы снова жить в мире. Но кто-то должен сделать первый шаг. Но для того, чтобы восстановить мир, мы должны найти последнего дракона. Я тоже хочу порвать Рунов на куски. Вперед! Нужно постоянно быть на чеку. Не мы одни ведем поиски. Я веду их уже 6 лет. И так надо тебя найти. О, Кто здесь? Нам очень нужна твоя помощь. Я тебе откровенно скажу, я не самый замечательный дракон. Здесь как групповая работа у школьников. Неважно отстающий ты или нет, все равно в конце поставит всем одинаковый отца. Нам конец. Собираю тебя и твоего дракона. Mm -hmm. Я против, ты мой меч тоже. Да. Мир стонет. И никому нельзя верить. А может быть, как раз недоверие всему вину? Это просто сделать первый шаг. Драконы это могут, надо же как близко голова к попе. Наверняка ускорится пищеварение. Ну-ка да и пять. Не падай. стать хранительницей Драконьего камня, но мир изменился. Людей разделила вражда, и теперь, чтобы всех примирить, я должна найти последнего дракона. Меня зовут Рая. Тук-тук! <плёг> Великоват ты стал для этого. Давным-давно мир был полон чудес. То были времена приключений и волшебства. Но освоить магию было нелегко. И мир стал искать более простые средства. Но я надеюсь, что волшебство еще живет в вас. Он велел отдать только когда обоим будет больше 16. Колдоской посох! Папа был магом! Что? Дорогие Ины Барли, я отправляю вас на поиски заклинания, которое вернет меня к жизни на один день. Хочу увидеть, какими выросли мои мальчишки. Папа вернется сюда? Такое возможно? С этой штукой, да. Я увижусь с папой? <музыка> У нас ровно сутки на то, чтобы вернуть папу. Но я не умею колдовать. Придется научиться. Вот так, локти выше, ноги шире и грудь колесом. Локти! Дай сосредоточиться! Уже! Барли, ты не мешай! Барли! Ой-ой! Давным-давно мир был полон чудес. <звуки> Какие крохи! Ты <звуки> О, нет! <звуки> <звуки> Мне хочется верить, что волшебство еще живет в каждом из нас. Нам нужно заклинание, которое создает волшебный мост. Если ты веришь, что мост есть, то он есть. Все получится. Дисней и Пиксар представляют. Вперед! Тысячу лет назад, когда полубог Мауи украл сердце матери островов, <вы> проснулись монстры и пала тьма. Муана, океан выбрал тебя. Поправляйся за риф и спаси всех нас. Луэ, луэ, луэ, луэ. Мил, мил, мил, мил, мил. Мауи. Лодка! Папа, ты... Боги подарили мне а -а -а -а! Мауи, многоликий полубог ветров и морей. Я. Герой Моана молодых людей. Точнее, Мауи, Что? многоликий полубог ветров и морей. Герой молодых людей. Я перебил. Продолжай. Я, Я ну здесь, конечно, чтобы... конечно. Мауи всегда рад угодить своим почитателям. Ты сядешь в мою лодку. Ау! Я не отправлюсь к Тэфити с малявкой. Эй! Не скучай! Океан мой большой друг. Ясно? Ну, пока. Да что такое? Путь к Тефити не близок и очень опасен. Ты что, боишься? Да ну! Спаси мир и станешь героем. Мауи, Мауи. Ты сам а. Согласен? Во! Думал прокатит. <связь> Приехали, пираты. Вперед, <связь> в самое мягкое место. избранное на бульон он намного глубже чем кажется честный представляет мон приземлился он удачно а? в кино с 1 декабря